Лера Кудрявцева прокомментировала гибель при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье своего соведущего по проекту «Звезды» сошлись на канале НТВ Александра Колтового и его супруги. Как оказалось, еще накануне до глубокой ночи Лера и Александр снимали очередную программу. Кудрявцева услышала страшную новость просто из сообщений СМИ, когда занималась сегодня домашними делами. Я в шоке сейчас сижу. Да, он очень сильно любил летать. Чуть ли не каждые выходные летал. «И меня с собой звал частенько, говорил, поехали, Лерка, я тебя над Москвой прокачу», — вспоминала Кудрявцева. Позже Кудрявцева написала в соцсетях, что отказывается верить в гибель Александра, назвав его умным, позитивным, скромным, добрым коллегой и другом. «Руки трясутся и слезы из глаз», — отметила она, добавив, что отказывалась летать вместе с Александром и просила его прекратить заниматься этим опасным делом. «Господи, разбился с женой, остался ребенок», — что происходит, написала Кудрявцева. По данным телеграм-канала МЭШ 41-летний Александр Котловой летел на самолете Сесна вместе с супругой в городе Рыбинск. Он сообщил по радиосвязи, что у него произошли неполадки с двигателем и стал искать место для аварийной посадки. Однако при посадке произошел взрыв. Очевидцы говорят, что видели, как несколько человек пытались тушить обломки самолета автомобильными огнетушителями, но спасать было уже некого.